Я их называю, там всякие губы накачай, это накачай, там, что там еще, попу, да, попу тоже качают, да, это вышло? И тут появилась, соответственно, песня, там а, называется «Идите лесом, я принцесса». Вот от женского лица, может, какая-нибудь, тебя кто-нибудь мне подпоет? Ну, пока я спою за эту девушку. «Идите лесом, я принцесса!» Я в всех гламурных лент. Идите лесом, я принцесса, а кто не верит импоте. Идите лесом, я принцесса, я в топе всех гламурных лент. Идите лесом я принцесса, а кто не верит ипоте. Она попло на щетки дала. Губы сиськи надувала, наносила перманент Сбретит каждый джентльмент Она по улице гуляет и плотанами качает Вводит всех глубокий стресс Самоназванных принцесс Идите лесом, я принцесса Я в топе всех глубоких лет. Видите лесом я принцесса, а то не верит и потек. Видите лесом, я принцесса, я позже гламурных лет. Видите лесом я принцесса, а то не верит и А подъездные старушки, налоссярив глаза и ушки, Говори, иди дико, мать, вот уж вылетая, блядь, Крупит в школе, угробит в поле, хочет грудь ее на волю, Одарить бесстыжий класс, Прямо пруга лицей глаз, Идите лесом, я принцесса, Я все буду депилять. Идите, летом я принцесса, а то не верит и потерял.